Всем привет, на связи мистер офицерки. Дел, всем здорово. И сегодня у нас битва в Маркуке новым спауном против старого коллектива. Ну и начинаем по первому стайлу, восставший из ада. Против вечной длани. У меня получается лапа демона и исчезновение. Но у меня тут побольше способностей. Это лучи с небес, полыхающее оружие и призыв легиона. Окей, погнали. Я вот, знаешь, вот так вот сделаю. Ну и посмотрим, какая у нас выйдет. Ну ладно, пусть будет твоя эпоха хаоса. Мне вспомнилась эпоха хаоса. Аос! Классный! Ладно, не будем упоротостью заниматься, будем спауна убивать. Как? Кой ты? Да, вот так, да? Да, такая способность есть у спауна. Да, есть такая способность у спауна. Только все равно это легкая файтобот. Так. Ага, вот так, да? Ах ты. <laughs> Хорошо. Хорошо. Раунд two. Fight. Ах ты. Ай-яй-яй-яй. Да, здрасте. Вроде через пару секунд, а все равно, да? Угу. Да, вот так, да? Так. Ага, я понял. Ай-яй-яй. Ну, ну вот так еще. Да, вот оно что, Михалыч. До <сих> Пипец. Mm -hmm. Ну, а ты как хотел. Ага. Ах ты, я... Японский ты городовой. А, -а, а понял. <звук> Ах ты, йо! Я тоже умею топать. Нельзя тебе топать. Это вредно. Ай-яй-яй, промазал, Ах ты, шаак. Напряжно, напряжно со спауном драться. На да, ненапряжно показывать фаталюти. Да, вот такая вот стандартная Жесть. фаталюти. Стандартная фаталюти, да? Да, стандартная. Есть еще нестандартная. Замечательно. Но тебе до, до этой нестандартной нужно еще добраться. Mm -hmm. Так, но у нас тут второй стиль, стиль намечается, да? Внутренний демон с рывком Хеллспауна и пропащей душой. А у меня будут золотые руки с бомбами, сумки, сосудами, с печалью и кометой демона. Mm -hmm. Я смотрю там везде XXXX. Давай. Что, продолжаем биться. Теперь до историческая эпоха. Да, будет весело, будет весело. Да откуда ты все время прискакиваешь? С Христа. Thousands like you промахнулись mm -hmm. да да что ж такое-то иди нафиг. ай-ай-ай <сёк> чего <Всё>. успокоился <сёк> да так надо напомнить <сёк> себе стайл <сёк> А я размахался. О, пропащая душа походу это была. Ох ты! Гори! О, -о, -о, -о. какая-то жесть по-моему пошла. я чувствую мне хана. Правильно чувствуешь. Ага. <смех> Здрасте. Вам в спинку пришло так немного за калаш, мать Ну, есть, такое, да. Чуть-чуть. Опасно, опасно, опасно там тебе подходить. <смех> Ну-ка. Я там пилы Не, у меня не пил. У меня всего лишь сосуды. Че ты тут ходишь, то и не пойму. Иди сюда. Ага. Ох ты. Ой, блин, это перебор был. Ах ты. Нет, это... Как он далеко эти сосуды кидают. как то кошмар. Бор. В принципе, в принципе, рывки были. А что ж ты он? Я хочу другую прожать штуку. Ну прожимай другую штуку. Да что не О. А когда сработал, я отошел. Добрый человек. Ах ты на, погори. Ой-ой-ой-ой. это было. Что-то сработало. О, начинается, да? На, гори. Ух ты, ⁇ лки, палки. Да, попробуем захваты. Давай попробуем Мы же не пробовали захват время. Ну под конец вспомнить-то можно, что такое захват да. Конечно, нужно же показать. Что тебе надо показать-то там я не пойму. Захваты? Ну хорошо, ладно. Пошли дальше, будешь еще показывать захваты. Эээ, да. Так. Ну что, третий Дриъ... вариант. Цепной парень. Против гасило. Короче, мне тут привлекательные реликвии, и гасило демона. Да, <с> у меня смертоносная кожа, цепи зада и лужа некропла. Откуда цепь? Да, достаю, я достаю. Из широких штанин. А, ты так так? Ну ладно, Я думаю, мы мы продолжим. На... <свист> не, ну на, пошли на остров Шансонга, хватит тоже играть. Ой, ага, сила демона, блин. <свист> <свист> Кстати, учитываешь, что ты там демонюга, твоя <свист> сила будет в тему. <свист> О, ля, мы в крипте будем драться. без глаза. <свист> <свист> Существо. Да, без глаз. И без состраданчества. Ага. Ух ты, йо. Ах ты, Оба попался. Ах ты, йо. Ааа! что у тебя такие мощные-то удары? да О. Ага. Ага. вот так, да? Захват! Э -э -э. Ах ты, офи, фигасе Перебросил что я такое? тебя. Ну ладно, ладно. Ну что ж ты такой мощный, а? Воу. Ага, вот Ага, да? а -а -а, вот она, лужа. Ну-ка, зайди сюда. Ага, сейчас прям. А мне интересно, что она будет... А мне да. не интересно, что она там... Урон наносить, нет? Ага, вот так. Ох ты, ⁇ -о! Ага, вот так, да? Ой, блин, вот это жопа. <смех> ну, не совсем... Уж. А есть шанс... Сделать такую <смех> жопу... <смех> Такой себе шанс. <смех> ах я... Все-таки твой пок пришел раньше. Ну ладно. Давай вторую от Ну давай вторую. Которая мощная. Ох ты, господи. Фокус. Чпокус. чпокус. Именно чпокус. Ладно, ладно. Такие фокуса фокуса yeah. фокусная линза ты да <laughs> лан поехали так что у нас следующий следующий у нас четвертый стиль да? падший ангел против боевого кольца mm. ну, смотри у меня собственно был образов кольца ну и ничего не оставалось лапа демона там где-то ну, да. притаилась да. или в сундучке портфельчики в общем у меня извержение ада паши ангел в воздухе и кожа скольжение в воздухе короче воздушный короче человек. скольжение в воздухе так ну продолжаем веселиться сегодня ага. мы будем драться у шансун. Опять ты. Да. А вот опять я. кресте, Только я уже немножко в другой расцветочке. Ну крест-то тот же. Крест тоже. Раунд Ах ты! ой ой ой ой ой ой ой ой Ч ⁇ ж ты смеешься? Ах ты ж блин! Так, мне надо, короче, посмотреть, будет Да? Но. Ах ты! Ай! ах ты блин ах Путался. прям к тебе подпрыгнула Да, прям по темечку да. Мне вот как раз таки быстренько гляну Ага. вот она как язык угу. видел как кожа в воздухе да, заюзалась видел ах ты блин ах. ай дождался дождался пока я Эх, главное этого добиться Угу, добиться. Ну ладно, хорошо. Так. Здрасте. Ах ты. Да елки-палки. Ага, конечно. <laughs> да хе типа, okay. да, <laughs> все я понял. Ага. <laughs> ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <свят> ой ой <-ё. свят> эх колобок колобок Жесть какая он Фрук. меня не съел <свят> ох ты ээ ааа о я прилетел, <связывай> чтобы спасти вас. Криптолюди. А. Да, я умею летать. А, <связывай> хорошо. <Ага. связывай> Ах ты! Ах ты! В другую Бои. сторону! О, о, о, о, да о. ладно, наконец-то! Я это сделал! Рублю! О господи! Все! Как же ты не любишь коллектора? А? Ну что ж такое? Спаун Винуса. Анью Винус, Анью Спаун. Only for you. Вот такой у нас получился бой за спауна. Если вам он особенно понравился, то подписывайтесь на наши каналы ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте колокольчик. И не забывайте пользоваться полномаривом нежным гелем. А с вами сегодня Фулбел и эфисерк Всем огромное спасибо за внимание и пока. Да, всем удачи и всем пока.